Привет, друзья. Сегодня я хочу объяснить, почему происходят катаклизмы и что можно сделать, чтобы, чтобы и этого не происходило. Но, к сожалению, <coughs> процесс уже по пошел как бы да и она остановится не очень скоро но все же <coughs> что-то можно э, изменить попробовать э, попытаться или э, понять почему все это происходит да вот э, у нас есть э, вот такой вот вот экология да экология которая Постепенно, постепенно рушится. Постепенно, постепенно рушится. Вот. Это потому что происходит вулканы. Вулканы. Вулканы тоже не случайно происходят. Вот. У нас есть много леса. Вот лес. Лес тоже сгорает. И это тоже происходит не случайно. Вот. Все это создает углекислый газ. Вот. Углекислый газ. Напишем CO2. CO2 вот, она собирает солнечный свет. Солнечный свет собирается, поэтому на планете холодно, температура э, как бы очень низкая, да, потому что Сила собирает э, вот солнечный свет, вот, но при этом она собирает вот еще электроны с воды, то есть H2O это водяной пар. От нее она забирает электроны, отрицательные электроны, вот. И вот когда она собирает вот эти электроны, вода падает как дождь. То есть от нее происходит вот все все эти наводнения, которые сейчас вот происходят. Именно из-за того, что углекислый газ собирает э, воду, электроны собирают, а без электронов вода просто, она конденсируется и падает вниз она становится тяжелым и поэтому падает вниз потому что ее поддерживала энергия, а вот этой энергии не стало вот, таких э, циклов у углекислого газа происходит по-моему 2 или 3 раза либо либо постоянная, но после того, как э, углекислый газ соединяется с этим СО2, она уже поднимается наверх, СО2, когда она только-только э, набирает в этом, э, это у нас изотоп углерода э, 12, это у нас изотоп углерода-13. Если она собирает э, тепловые нейтроны от Солнца, и изотоп углерода меняется, э, углекислый газ начинает падать вниз. И когда она э, падает уже второй раз вниз, вот, с, СО2, она соединяется с водой, H2O. Ну, там несколько молекул воды соединяется И при этом мы получаем вот этот h 2 О 3 Вот. То есть углекислый газ соединяется с водой. вот И получаем вот такой анион гидрокарбоната. При этом... Энергия плюсовая освобождается. И это мы смотрим как энергию молнии. Вот. Энергия молнии падает. То есть это у нас. Это у нас первый дождь. Дождь. Дождь длинные дожди, да? Напишем. Первый дождь. Дожди длинные. А это у нас второй дождь. Второй дождь. Это у нас грозовые, дождь грозовые, Вот. То есть здесь у нас и появляются и тайфуны, и цунами, и смерч. Вот именно из-за этого. Вот. Что происходит? Энергия молнии падает вниз, и она уходит глубоко под землю. Энергия у нас, как мы знаем, не исчезает. То есть электроны не исчезают, они создают энергию для вулкана, вот. Создается энергия вулкана, вот. А то, что атмосфера уменьшается за счет того, что получается вот углекислый газ, вот. Из-за этого насекомые вот съедают, уничтожают вот эти леса, чтобы они горели. И из-за того что нету атмосферы начинаются вот эти пожары вот потому что атмосферная атмосфера падает вот смотрите у нас что происходит кислород о2 это находится в этом воздухе да вот она сгорает, допустим, с метаном. Метан у нас это является С, С4. H4. H4. Вот. Например, если сгорает метан, то должно сгореть у нас э, как бы. О2 и О2. Смотрите, одна молекула атома э, сжигает 3 э, три, три, три молекулы э, кислорода. Вот. То есть при горении метана мы получаем этот... Э, этот получаем. СО2 получаем. И четыре водорода э, соединяется с этим, с кислородом. Нет, здесь не три получается, а, а, а всего два кислорода. Вот, четыре, четыре водорода, вот, то есть, здесь со собираются вот эти. Это мы разделяем на 2. Вот, ОО, на атомы, да? Получается здесь водород. И здесь водород. Это получается H2O. И это тоже тоже. H2O. То есть две, две молекулы кислорода сгорают с этим с метаном. Да? И получаем еще вот этот получаем. Углекислый газ получаем один. И две молекулы воды получаем. Две молекулы. То есть из, одно, из одной молекулы мы получаем вот, три молекулы. То есть мы просто при этом сжигаем кислород. Кислород сжигается и вот она просто исчезает. А откуда берется кислород? Ну, вся планета, в принципе, сгорает, как бы растений уже нету. Откуда же кислород появляется? А кислород появляется из-за полярных сияний. Здесь у нас есть третий э, радиоактивный водород. Это на верхних атмосферах. Они испускают бета-электроны. Вот бета-электроны, быстрые электроны, э, отрицательные отрицательные быстрые электроны, они падают вниз э, под большим под большой скоростью, э, их притягивает э, углекислый газ, вот этот, СО2, CO, который имеет э, положительный заряд, вот этот, положительный заряд имеет, и из-за того, что много углекислого газа, они э, притягивают вот эти бета-электроны от радиоактивного водорода. И этот радиоактивный водород разрушает озоновый слой. ОО3. Вот. ОО3 разрушается на, на О2 и на атом кислорода. Вот. На О. То есть озон вот так разрушается. Вот. То есть мы когда сжигаем вот этот кислород, когда сжигаем кислород, мы вместе с ними сжигаем и озон. Озон тоже сокращается, поэтому как бы атмосферное давление падает. И чтобы поддержать это, вот происходят вот эти лесные пожары. Вот вулкан взрывается. Вулкан тоже там все под давлением стоит да, вот э, внутри и если нет давления от этого атмосферного давления то вулкан как бы расширяется и от нее выходит и сгорает потому что снизу как бы у нас есть много водорода водород она сгорает только тогда когда падает давление то есть допустим здесь много водорода накапливается да? накапливается накапливается но не сгорает а когда падает атмосферное давление просто падает переражать разжатии водород начинает гореть без кислорода вот начинает нагревать нагреваться и уже это получается как вулкан но вулкан обычно сгорает там где есть нефть то есть допустим здесь у нас есть нефть и вот водород сгорает и этот метан кипит и она выбрасывается выбрасывается и вот этот э, нефть который выходит она начинает э, сгорать потому что есть кислород допустим если бы не было кислорода то нефть не сгорал бы и она бы э, дождем падал на землю и образовал бы такой слой из битума который называется каменный уголь. В древности так и были созданы вот эти каменные угли. Вот. Каменный уголь содержит метан, ну, нефть-то содержит много метана. Вот этот метан выходит, и она не сгорает. С битумом падает, и таким образуется пленка с высоким давлением. Метан имеет высокое давление. Вот. А молния – это вакуум. Из-за из этого энергия молнии падает на землю, вот через каменный уголь она не проходит. И поэтому она распространяется по всей поверхности каменного угля. Ну, потому что метан не дает ему пройти. Вот. И здесь э, у нас растут растения, вот деревья, да, они все имеют, вот деревья имеют иголки. Вот отсюда энергия вылетает и создает озон. О-3-3. То есть каменный уголь это как бы генератор озона, озон создается и э, наполняет вот этот э, озоновый слой О3. То есть атмосфера увеличивается, увеличивается и она увеличивается до тех пор, до тех пор пока энергия молнии не будет, не будет падать на землю. Потому что энергия молнии распространяется только до определенного давления. Если воздух ее сжимает сильно, то молнии не будет бить. И тогда все остановится. То есть, атмосфера увеличивается, и она как бы э, стабилизирует. То есть, атмосфера не будет продолжаться вечно, вечно расти. Потому что до какого-то предела она увеличивается, потом уже перестает. А когда атмосферное давление падает, происходит все вот эти процессы. Начинают гореть леса, э, извержения вулканов. Делайте свои выводы, вот. подписывайтесь на канал и изучайте эту информацию, потому что это информация всей планеты. Отсюда можно э, выделить много направлений, например, омоложение человека, выращивание растений и так далее, и так далее, и так далее.